Каждый день ваш дом атакуют полчища вредителей. Не правда ли? Нет. Но у меня по дому ползут крысы, мыши, кусают комары, летают кошки по дому, жалят мухи что? Так, что-то я перепутал. Ну, в общем, вы все поняли. И знаете, мне больше всего нравится этот наложенный детский крик на эту женщину. <связать> Ладно, не будем придираться, ведь тут супер выгодное предложение. Приносят грязь и микробы, садятся на еду. Опять они там со своими мухами. Ну, посидят они на еде, поедят. Что им, жалко что ли? Сами продают фонари по 999 рублей, а мухам даже поесть не дают. И больно кусаются. Вас когда-нибудь кусали мухи? Ну ладно. А Макс представляет Стражник три в одном. Только стражник избавит ваш дом от насекомых и летающих, и ползающих. И грызунов легко, быстро, эффективно, навсегда. Отличное изобретение было бы, если бы не стоило 990 рублей. Ну ладно, деньги, грязь, чего мелочиться-то. Ну, пошел я покупать. Стоп. А отзывы читать, кто будет. Вот дорога блин. Тараканы пришли со всего дома, их стало больше. От мух спасу нет, невозможно открыть окно. Заплатила 1800 рублей за эту дрянь, яйцо и бурная кислота. Вот вещь, которая помогает, зато дохнут. Дом у нас большой, и сначала мы даже сомневались, что такой компактный прибор сможет защитить нас от всех вредителей. Но эффект от стражника просто поразительный. А теперь у нас ни мышей, ни тараканов, да и комаров нет. И все это стражник. А второй, между прочим, у мужа в гараже стоит. Крыс гоняет. Крыс? Крыс гоняет. Так, ну, с этим разобрались. Теперь можно было бы и попить. Так, что у нас там? Внимание! Триумфальное возвращение главного напитка 20 века. Женщины, женщиной чуть-чуть разозорались-то. Я вроде не глухой. Хотя пора, наверное, уже покупать этот ваш чудо-слух. Ля Макс представляет. Знакомый с детства и любимый всеми чайный гриб. А напишите-ка в комментарии хоть кто-то, у кого остался чудеснейший напиток. А почему чудесный-то? Восхищаемся нашим телемагазином дальше. Лучшее средство для профилактики и лечения многих заболеваний. И идеальный напиток для утоления жажды. Вау, это вообще классный напиток. Только профилактики каких заболеваний? Настой чайного гриба содержит различные кислоты, витамины разных групп, сахара, полезные ферменты и микроэлементы. Что-то это какой-то слишком обширный диапазон для моего разума. Мне, пожалуйста, больше конкретики. Звоните скорее, и всего за 990 рублей вы получите чайный гриб Леомакс. Эх, Леомакс, Леомакс, конкретики о свойствах, они а о цене. Ну ладно, пойду в топ-шоп за клюшкой для гольфа.